Так, это микрофон. Микрофон, Все. это Вячеслав Шлащев. Вячеслав Шлач, это микрофон. Уже идет передача. -то. Не, ну, она сейчас же содержка идет. Вот теперь можно. А теперь можно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 9 февраля 2017 года канал Артподготовь, программа Плохие новости. Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей, у нас такая импровизированная. В студии в москве да мы вещаем из дома художника пишет Мальцев, выходи до новой исторической эпохи осталось 268 дней так что там есть эфир то так. я что-то не вижу ничего неплохо я ничего не что-то не знаю как вроде эфиры идет <кхэр> ну что пишут радует что вячеслав умеет опаздывать как положено в главе государства да я не опаздываю Задерживаюсь если вы <кхэр> нас да причем задерживаюсь <кхэр> я что <шусть> задерживаюсь <кхэр> да нет, понятно ну а зачем ты говоришь Интернет нас почему-то не пускает. Это задержка, потому что мы, в общем-то... Ну, она должна быть... 8 секунд, да. На полторы минуты. И есть... ничего не понимаю все идет да хорошо спасибо значит вот сегодняшние новости такие сереж стол не качай пожалуйста оппозиционный пишут, активист Марк Гальпирин, задержан сотрудниками полиции. Опять Марка задержали. То есть я так понимаю, что его отвезли в суд. Сейчас что-нибудь известно, ты не узнавал. То есть его задержали, потому что якобы после ФСБ он, его отправили в Реутово, в ОВД, а он оттуда ушел. Если он оттуда имел возможность уйти, то какое отношение это имеет к административному правонарушению? Для меня абсолютно непонятно. Так что, есть или нет? Звука нет, Миша. Ну, звук тут нет, вот... Нет, вот, есть звук точно. Да, сегодня мы, конечно, погорячились, решив проводить в дороге, да? за фото это не фото это картина это дом художника поэтому что такое так мы в эфире все хорошо да так что вот что там с марком мы узнаем завтра доложим я думаю что будет уже какая-то информация завтрашнему дню Вообще, я считаю, что каждое такое событие, как задержание оппозиционера, оно должно для ментов и всех остальных выливаться в очень серьезные неприятности. То есть, те люди, которые окружают оппозиционеров и являются тоже нашими единомышленниками, они не должны рассматривать в общем людей, как терпил. Да. Вот Есть такое у оппозиционной публики Мысль о том, что нужно показать свою такую терпимость, да, с одной стороны мученичество, и тогда вот народ как-то обрадуется. Нет, мучеников любят только после смерти, никому мученики не нравятся, поэтому мучениками надо делать тех полицейских, которые посмели дойти хотя бы близко и тогда любой нормальный начальник полиции будет говорить вот к этим точно близко не подходите там других хватайте ластайте опять кто-то сол плохой эфир что-то да все нормально пишет все нормально да во франции да одна из ключевых новостей взрыв на атомной электростанции сообщается что радиоактивной угрозы нет ну, есть или нет, это одному Богу известно и тем людям, которые там 5 человек пострадали. Говорят, было короткое замыкание. Ну, я сомневаюсь, что на атомной станции в машинном зале от короткого замыкания может пострадать 5 человек. С какой стати? То есть, мне кажется, это должно быть нечто не электрическое, а механическое. Тогда, может быть. Ну, это мои мысли, я не профессионал. То есть французы берут пример с Пензенской, правда там ТЭЦ была благо, а не АЭС, да, Ну да, уже... не, ну понятно, что сейчас вот у французов неприятности. И у них вся электроэнергия вырабатывается атомными станциями. И сказать, что они там ненадежны или они вредны, там не могут, потому что это очень повредит экономике. Поэтому они говорят о том, что они самые надежные, а самые лучшие. Что... А вы что думаете по поводу и... мирного атома? <свят> ну, мирный атом небезопасен. Это мы видели и убеждались много раз и в Фукусиме, и в Чернобыле. То есть, если вот в данном конкретном месте, в данный конкретный момент, то может быть. Но я как бы диалектик, да, и люблю диалектическую логику. Как да, Маркс писал, а есть а, и в то же время не а. То то есть сейчас это атомная станция, а через пять минут пришла э -э, цунами, пришло, да, или там произошло землетрясение, это уже не атомная станция, а развалины. И такое может быть случиться в любом месте. Поэтому, конечно, это относительно надежно. То есть, если что-то относительно надежно, то можно считать, что оно надежно вообще. Согласен. Звук и слайды Мальцева пишут, да. МВД ФСБ задержали активистов другой России у офиса Роснефти Помимо Гальперина еще и э, задержали активистов другой России. Говорят, что они действовали, потому что их послал туда чуть ли не Ходорковский. Там вообще... Э, и вот что-то по поводу денег которые там деньги были получены но если все есть все основания полагать что эти дети денег не получили потому что нас детки работают бесплатно этот алкаш рассказывает нам, что он он бесплатно точно не работает что угодно на них можно думать но э, этой мысли в голову не приходит и так далее вообще какие мысли могут приходить в голову этому алкоголику я не понимаю и он конечно работает за деньги и жопу лежит режиму за деньги а вот что самое интересное заявление эффективные действия по предотвращению провокаций стали возможны благодаря наличию информации о подготовке серии акций с целью дискредитации государственной власти заказанных и проплаченных структурами Ходорковского отмечается в заявлении Роснефти то есть Роснефть знает о наличии провокаторов внутри, значит, другой России, стукачей и так далее. И знает, кто проплачивал. И, и так. Ну, то есть, и рассматривает себя как государственную власть, не больше, не меньше. Потому что, ну, пишут, что это провокация против государственной власти, провокация против Роснефти, менеджеров всяких, там, алкашей вот этой всей мрази. Это а, а, провокация против государственной власти. Не, ну, я понимаю, что государственная власть в России такая же, что государство приватизировано и так далее. Но они даже, видишь, этого не скрывают. Они такая элита. Очень любят они это повторять. Пожилая женщина скончалась на территории районной больницы в подмосковном Щелкино. Щел... Щелково. Щелково. Да, и вот тут разные... Сведения, по одним сведениям, это психически больная, которая вылезла из окна, спустилась по пожарной лестнице, в общем-то, 83 года. Не, ну бывает, я не знаю. А по другим сведениям, ее просто выпустили из больницы, она вышла и замерзла у входа. Ну и, может быть, и третий вариант. То есть мы же помним, как замерзал у Ростовской больницы бомжик, которого просто вывезли из больницы и бросили на тротуаре потому что там все закончилось время его нахождения в больнице поэтому тут может быть та же самая ситуация кроме всего прочего, напоминаю, что 7 февраля, то есть два дня назад у здания дома инвалидов в Якутске замерз насмерть 42-летний мужчина то есть постоянные вот эти вот, постоянная гибель людей у каких-то учреждений медицинских или там домов-инвалидов наводит на определенные мысли. То есть, когда Сережу содержали в больнице, и там охраняли менты какие-то, мы ходили вдоль этой больницы, каждую секунду кто-то подбегал, выглядывали через шторы и так далее. То есть, у них была возможность охранять, наблюдать и так далее, фиксировать все. То есть, мне нужно лечь в больницу на постоянную, чтобы там не было чрезвычайных происшествий? В горах Сочи погиб горнолыжник из Мурманска Да, вот такая стандартная тоже ситуация Ехал горнолыжник, столкнулся со сноубордистом и, и погиб так что, а у нас кто-нибудь уничтожает тролли сегодня? Да, конечно. А что это я вот уничтожаю. Нет, я понимаю, что это. А, странно как-то. Вот. Хотелось бы, чтобы тролли сегодня тоже кто-то уничтожал. Давайте у нас. Да. Так, угу. В Москве задержаны дворники, сбросившие снег на коляску с младенцем. Так. Нет. Сейчас я узнаю там. Да. Вот видите, нужно это каждый день осуществлять. Включи компьютер. Я не могу. Почему? Алло, А ты что не уничтожаешь троллей? Ну там опять то же самое. Нет, ну это, это надо каждый раз делать Зачем -то? отдельно Я вот сейчас в эфире, в эфире. Не, на, не надо говорить, давай Так В Москве задержаны дворники, сбросившие снег на коляску с младенцем Да, тут Ситуация, в общем-то, такая, что Нашли Тех, кто сбросил снег и теперь в общем то их накажут за всех мы видели массу случаев по всей россии когда снег лед падал на детей на женщин там, и никого не задерживали потому что это просто результат осадков да и результат и плохой меня... до да, плохой службы ну плохой работы коммунальных служб здесь есть конкретные виновные все обрадовались видите вот можно за всех их, так сказать, наказать Драка со стрельбой на юго-востоке Москвы оказалась оперативным мероприятием Да, очень много людей позвонили, сказали, что кто-то кого-то там убивает, стреляет и так далее И вот оказалось, что это оперативники убивают и стреляют Это нормально, да. так и должно быть В Омске оформили маткапитал на 56 липовых младенцев но я думаю, что не только в Омске, и даже в Омске не только на 56, а на гораздо большее количество, и в этой ситуации другое напрягает. Не то, что там какие-то средства они там из бюджета уперли, которые в гораздо большем количестве воруют те, кто собачек на самолетах возит, и это было бы не жалко, а то, что приписки... То, что статистика по вот этим младенцам как раз идет через деньги, понимаешь, то есть смотрят, ага, вот сколько, вот, и, и говорят, каждый раз выступает Вова и рассказывает, что у нас демографический подъем, <coughs> все отлично. <coughs> так что, я думаю, когда мы разберемся, сколько реально родилось детишек, то мы очень сильно удивимся. Предприниматель Дмитровского района э, попался во время передачи взятки в 65 тысяч рублей. Угу. Страшное преступление на крыше. На крышу, да. Причем я так понимаю, что у него вымогали эту взятку. Ну то есть создали э, мероприятие такое, чтобы э, послали ребенка. Ну не ребенка, обычно посылают здоровенного мужика, у которого ко которому 17 лет. У которого в паспорте написано, что ему 17 лет, но внешне он на 50-летнего похож. Он приходит, покупает какой-то алкоголь, потом следом приходят менты, ну как обычно, то есть такая разводка. А потом, значит, они так вымо... не вымогают, а намекают. Да? И когда им дают взятку, они принимают, и в результате вот человек попался на взятки. В Ставрополье полицейского оштрафовали на 11 миллионов рублей за взятку? Ну, я так понимаю, что его не только на 11 миллионов оштрафовали, его еще и на 8 лет посадили. То есть это полицейский, который наехал на какого-то коммерсанта, у которого наверняка была ФСБшная крыша, тот обратился к крыше, и все, и сластали этого полицейского. Теперь, да, нет, не, полицейскому, полицейскому да, конечно. Полицейскому. 8 лет ему дали и 11 миллионов рублей штраф. А в, Прианга... в Приангарии главу района заподозрили в мошенничестве? Так. У меня эти достали, если честно. Мне не нравится то, что... Включи ко не могу сейчас, Почему? Собственно. Если бы я мог. Я ну раз, раз да, значит. Не... Ну что. <свят> Давай еще там всех подключай, чтобы все, чтобы этой мрази не было. Всех этих всех уничтожить надо просто. Выжить. Давай. При ангаре главу района Заподозрили мошенничество мошенничестве. Ну, что можно сказать? Есть разве глава района при Ангаре или в Заангарии, где угодно, которого можно не заподозрить в мошенничестве? Ну, практически по всей России, то есть все, что связано с муниципальным имуществом, с землей, в результате мошеннических действий, в общем-то, переходит в руки определенных аффилированных структур. Это, это норма. Ювелирные украшения и деньги украли из храма святой Матроны в Москве. Интересно, дело. Там сейф какой-то с деньгами похитили. И украшения. То есть в, в храмах сейфы стоят. Да, вообще ну, это да. логично. То есть если сейчас уже невыгодно грабить банки, потому что там нет денег. Нет денег, Невыгодно да. грабить какие-нибудь ломбарды, потому что туда тоже ничего драгоценного не сдают, а вот э, церковь это очень выгодное такое э, место для краж и угу. грабежей. Так. В торговом центре э, на монтажной улице столицы в шахте служебного лифта 8 февраля обнаружено тело неопознанного мужчины. Ну, в общем-то, я так понимаю, человек упал с высоты или кто-то подстроил то, чтобы повреждения были похожи на падение с высоты. Падение с высоты – это самый, так сказать, люби самый любимый вариант у спецслужб. То есть, если человек, который занимается какими-то интересными делами, вдруг упал с высоты или там ему стало плохо сердцем, как патриарху Алексию, да, и он стукнулся о стол головой и умер после этого, то надо, наверное, задуматься, а как это было на самом деле. Соседи Петросяна подали в суд на артиста за потоп в квартире. Петросян как их приколол. Вот Петросян. То есть есть еще порох. Да, пороховница, да, младезь, я думаю, соседка очень негодует и требует 350 тысяч рублей. Ну, в общем, не сильно он там... Потопил. Потопил, да. А Сбербанк незаконно снял деньги со счета матери за долги в структуре «Газпрома». Да, видишь, это... Счета матери-ребенка, то есть эти деньги, которые... Ну перечисляют ей на счет в качестве пособий и так далее и так далее. Все это списали за долги, а по их даже по законам это нельзя делать, так что странная ситуация. Но мы видим, что сейчас пытаются забирать последние квартиры в результате. Люди кончают жизнь самоубийством, сейчас забирают всякие пособия, и вообще я думаю, что скоро вообще ничего доходить не будет. Сразу на автомате будет уходить этим судебным исполнителем различным. Так. Британские истребители поднялись для перехвата бомбардировщиков РФ над Атлантикой То есть опять Ту-160-е наши ангельские пролетели мимо британцев Вот интересная ситуация Я помню, если открыть Ну, Википедии, наверное, этого нет Но если открыть, книгу рекордов Гиннеса То можно прочитать, что самый быстрый турбовинтовой самолет это ту-95 и в каком-то лохматом году пост ПВО а, Великобритании засек ту-95 который летел со скоростью 1017 километров ну ветер еще ветер задувает 1017 километров в час хотя его 750 скорость но а, вот и я к тому что это было вообще в там Я не знаю, в каком лохматом году. И сейчас мы видим, ну, в данном случае Ту-160, ну, обычные Ту-95 там летают наши с Энгельса. И вот летит Ту-95, и опять это только уже совсем другой пост ПВО. Там какие-то суперсистемы. А они все того же отслеживают, которые летают, держатся в воздухе. В общем, нормально. Вот такие дела. Ага. Вот в Кремле не стали комментировать сообщения о поставках ракет в Сирию. Представляете, то есть э, поста, э, говорят, что СМИ выкопали информацию, что 50 баллистических ракет точ, точка, .у отправляют в Сирию, но почему-то... Э, в Кремле это не комментируют. А знаете, почему не комментируют? Я вам покажу вот фотографии, и будет понятно, почему в Кремле не комментируют. Вот эта фотография, это танк такой в Сирии. Оппозиция воюет на таких танках. Мировая угроза. Да. Вот такие пушки у оппозиции самодельные, видите? Вот так еще выглядит танк изнутри. Вот такой детский жестик, и... там экран телевизора, и вот он таким образом оттуда пуляет. Вот так выглядят пушки. Вот, тоже такие самодельные. Вот так выглядит э -э, миномет, я так понимаю, тоже самодельный. Вот так. Так пушка. Подожди. Так, вот так вот тоже какой-то миномет. Неизученное досилее да, да, да. создания. Где? О, Господи. Ниже. Где они? Да. <свят> вот. Да еще есть... Э, где? Давай, самый Самый главный, самый мой любимый кадр. А где мужчина стреляет из рогатки? Так, Нет. Там. Я что-то его не вижу. Нет. Не, вы, вы, вы, вы. Вот такой замечательный кадр. Дай и вот так вот. вот вот из рогатки да вот такой замечательный и если вы зайдете так Нет, где? Ниже, ниже ага сейчас давайте да если вы зайдете там погуглите какие-то там экзотические средства войны в Сирии, на Ближнем Востоке, то вы, вы увидите миллион таких фотографий. Просто, это немыслимое количество. Причем это будут разные предметы. Это не один предмет, как у нас любится разных сторон. И у нас очень часто пишут, что это вот они делают специально для того, чтобы показать журналистам. Но там работает целая индустрия. Для того, чтобы журналистам показать? Нет, совершенно очевидно, что при помощи этих средств они сражаются. И вот э, совершенно понятно, почему не рассказывают о тех средствах, которые посылают Башару Асаду. 50 ракет баллистических, танки, э, самолеты, э, системы ПВО, которые, кстати, не сработали против Израиля, и многое другое, и ничего не получается. Представляешь, люди с рогатками побеждают, никак их нельзя свалить. Но рассказывают, это вот они на самом деле не с рогатками, рогатки они для каких-то там американских журналистов, а на самом деле у них эгегей что? Чё у них эгегей? Покажите этот эгегей, которым они сражаются. И если вы не можете их победить при помощи э, самых современных средств войны, значит, историческая правда на стороне этих людей. Значит, вы их и не победите никогда. Ну, такие странные дела. Израиль перехватил несколько выпущенных с территории Египта ракет. Ну да, видишь, тоже с Синайского полуострова пустили какие-то ракеты. Я вполне допускаю, что а, такого же плана, как вот эти сделанные из канализационных труб, как там обычно, и Израиль перехватил. Но Израиль очень серьезно к этому относится. То есть они там этот купол создали систему ПВО, да, они создали э, кучу, э, в общем-то, связанных с этим систем, в том числе это РЛСки, в том. Это не, перезапустить. не а как же я перри а с Вот вот, вот такая фигня. Давай попробую еще. Сейчас нормально, интернет есть? Нет, понимаю, что есть. Просто это, Да, пошел. Что, пошел эфир? Все, пошел. Mm. Все, здорово. Да, Очень выключить. хорошо. Сейчас, ага. Все, выключил. Да, все, я вижу. Uh -huh. Я вижу, отлично. Все. Так что, бывает у нас, вот тут Валера, я говорю, какой-то написал, что эфир в записи. Валера, эфир не в записи. Просто, ну, такой интернет в России. Путин, Путин лучшего интернета не обещал. Это вам не Япония, да? Поэтому. И даже не Китай. Мы придем к власти, мы обещаем, что будет кругом бесплатный Wi-Fi, причем при самой высокой скорости. Связь и интернет должны быть бесплатными для всех. Конституционным правом можем это гарантировать? Да, конечно, это должно в Конституции записано, что и связь, связь, и интернет, и вообще все варианты связи, возможны, они должны быть бесплатными. Даже самые сверхъестественные, если люди живут где-то там, я не знаю, Кукуева и туда у нас нет возможности вросить оптоволокно и так далее, то у нас есть возможность поставить спутнику и тарелку, и неважно, сколько это стоит, эти люди должны это получать бесплатно. Ну, как-то мы потом, я думаю, это пересчитаем. Я не, не думаю, что... А, и вот когда мы говорили про бесплатную связь, если помнить, что все очень сильно смеялись, да, говорили, вот Мальцев там фантазер, до того момента, как операторы, основные операторы заявили, что они готовы предоставить бесплатную связь, не принимать эти законы Яровой, да. мы предоставим бесплатную связь и будем там... Чуть-чуть брать какую-то денежку за какие-то дополнительные услуги. Но при этом сейчас последние заявления, в общем-то, основных операторов России говорят о том, что они планируют отказаться от безлимитных тарифов, которые есть сейчас, и цены на связь будут расти очень сильно. Как раз-таки из-за введенных всевозможных... Не пишут. Так видеть передачи оттуда, где интернет есть. А вы знаете, он есть и, и везде, и его везде нет. В этом особенность российского интернета. Сейчас он, сейчас он есть, а через минуту его может уже и не быть. А вот президентом Сомали избран гражданин США. Да, причем ну, человек, у которого двойное гражданство, конечно. А не гражданин США в чистом виде, да, ну вот, если Джонсон отказался от э, двойного гражданства, то значит президент Сомали нынешний, который мохамед Абдуллахи Махамед вот уже принес присягу перед членами правительства. Вот. Причем присягу, знаешь, где он приносил, там и член парламента были депутаты, и член правительства, это было в ангаре аэропорта, потому что это самое безопасное место, и ну, я думаю, что э, как бы, ну, президент, новый президент навряд ли решит старые проблемы. То есть, если он приносит присягу в ангаре, потому что. Ну, потому что в другом месте могут застрелить. И а это... сколько прожил предыдущий президент? Не, он не прожил, не да, сообщается. он не прожил, все нормально, но дело в том, что они кроются очень сильно. И этого президента не народ избрал. Его избрали члены правительства, там, депутаты и так далее, в общем. То есть, вот, перед парламентариями он приносил там присягу. То есть так так называемая опять элита. А если элита его избрала, то никакого толку не будет, я думаю. Так что посмотрим, конечно. Но ну, вот сейчас рядом в Кении такая проблема, что правительство Кении решило закрыть самый большой лагерь. да да он называется. да да вот, вот этот да да в 1991 году был открыт и вот сейчас пишут что в нем 260 тысяч э, беженцев но я помню еще несколько лет назад когда я читал про этот лагерь там находилось 400 с лишним тысяч как в бы не 460 вот то есть больше <coughs> некоторых городов да да существенно да быть. существенно то есть так поэтому я думаю что вот суд в кении заблокировал закрытие этого лагеря. То есть правительство написало постановление, а суд сказал, что нифига не конституционно, не гуманно и заблокировал. Суд Кении. можете себе представить, в Кении суд Правита. может послать нахер правительство. То есть Кения более свободная страна, более демократичная, где принцип разделения властей работает. Принцип разделения властей в России не работает. То есть суды четко подчиняются сказать, представителям исполнительной власти ну, или там, президентской администрации, так лучше скажем. да. Депутаты сейчас должны будут подавать в исполнительную власть заявление с тем, чтобы встретиться со своими избирателями и так далее. Это в России, а вот это в Кении. То есть вот такая разница, чтобы было понятно. Конгрессмен а, от Калифорнии заявила о наступлении России на Корею. Да. Ну, что-то перепутало. Взгрустнулось. Вот, да, взгрустнулось. Или, или не перепутала, да. возможно, предсказало. Ну нет, ну имел в виду про Крым, а вот как-то что-то перепутала. Сразу я вспоминаю а, фильм «Барат» которые вначале сняли про Албанию, а потом уж решили, что это не, полит, не политкорректно, и назвали Казахстаном. Хотя там нет ни одного казаха. И вообще э, фильм этот э, снят изначально про Албанию. Да. Так, так вот и здесь. То есть, ну такая Албания. И Украина покупает у России двигатели для БТР через молдавские фирмы. Ну все покупают у кого-то что-то через кого-то. И Гитлер в свое время покупал. Да. И Советский Союз, Союз покупал. Да. Специальные фирмы создавались. Которые... А в Киеве санкционировал задержание главы ДНР Захарченко. И вот всегда у меня вопрос. И, и сколько? Должна сразу сумма быть вот, за задержание, а что-то как-то украинская сторона, она как-то стеснительно относится, стесняется этого. Ну, назвали вот за Захарченко столько денег, да, там за Януковича вот столько-то денег, там, за кого-то еще столько то <ганусь> нет, у меня другой вопрос. То есть до этого а, безопасность Захарченко гарантировала то, что не, не было решения суда киевского, да, его задержания. То есть люди стояли, готовы были его задерживать, но такие Блин, суд... решение суда нет. Вот теперь решение суда появилось, и они могут Захарченко ну, да. задержать. <ганусь> <ганусь> так. Так. И, значит, крымские татары призвали ООН признать полуостров частью России. Я хотел бы на этих татар посмотреть, крымских. Ну, там понятно. Представляешь, что есть прошло сколько? Три года уже, да? Вот только за три года смогли каких-то людей они там набрать. То есть первоначально там никто не подписывался сотрудничать. Сейчас мы ну, нашли тех, кто с лагерной администрацией готов сотрудничать через три года. Ситуацию с крымскими татарами как оцениваете? Многие говорят о том, что это можно уже геноцидом называть в общем. -то. Ну нет, ну геноцидом, конечно, это нельзя называть, но то, что это, да, это связано. В общем-то, противодействие им связано именно с их национальными традициями и со страхом путинского режима. Это однозначно. BBC заявили, что Кремль исключил передачу Курил во, время, во временное пользование Японии. Да, потому что Путин передал Курил в постоянное пользование Японии, да? Ну, так же оно и есть. Какое нахрен временное пользование? То есть, тут Песков начал что-то вчехлять, что там подписан договор о совместном хозяйственном использовании. Песков, ну что ты нас дураков-то принимаешь? Где находится Япония от этих островов? Ну, так же, как Старый пляж находится от Саратова, да? Ну, то есть, вот он, вот Старый пляж, вот так эти. А где находятся Курилы относительно, ну, так сказать, России? То есть, они где-то там а где когда они скакать лошадь устанешь еще От, лошадь относительно да. особенно если посчитать то что большинство считает Россия ну большинство да, считает да. Россия Москву да. ну или там в лучшем случае Екатеринбург да Следующий... Ну или, или Владивосток, Нет. или даже Южно-Сахалинск, да, да. но все-таки от Южно-Сахалинска до Курил, да, или от Петропавловска на Камчатке, и вот от Хоккайдо тут вообще, то есть они мост бросили и все. Что такое совместное хозяйственное использование? Ну это, это вот как раз пользование, постоянное пользование Японии. Они... Нужно понимать, что такое право собственности. Это право владения, пользования и распоряжения. Да, если, говорит, исключил во временное пользование. Как это исключил? Это, это и постоянное пользование. Если совместная хозяйственная деятельность, России будет там вести хозяйственную деятельность? Конечно, нет, там нечем, как у Райкина, некем, не из чего, да, вот так и здесь. А Японии будет, конечно, там сейчас настроят мостов, там сейчас сделают все, что надо, там сделают порты, мосты и все на свете. И, все, да. И это будет пользование. да. Оно, они не будут формально числиться собственниками. Они не смогут распорядиться этими курилами. Да. Они э, владеть ими не смогут официально. Да, пользоваться, конечно, могут. Причем не временно, а постоянно. Такие вот дела. Так что и вот Песков очень сильно удивляется, кто же такую ложь сказал, да? А что, у нас нет э, это. Да, здесь некуда, да. Это у нас сейчас все отключится тогда. Ну не прям сейчас. Ну, сколько у нас осталось вещания. Давай тогда поторопимся. Захарова иронично ответила на обвинение в адрес русских хакеров. Да, иронично. Да. Она сказала: у нас столько хакеров нет. То есть Захарова знает, он специалист по хакерам, знает, сколько у нас есть. Рестр открыл да. реестр хакеров. Да, и вот она иронично ответила. она отвечает за хакеров. То есть Захарова это тот человек, который за хакеров отвечает. А Минкульт уточнил свою позицию по дню патриотизма после слов Пескова. То есть Шаманов написал маляву Минкульт с просьбой тот день, когда были введены санкции считать днем патриотизма Минкульт сказал ура Песков сказал, что это, это что-то не то и после этого Минкульт сказал да, да, это, это точно, это не, точно то, не то не да, то. как это как крокодилы летают как, ты что, с ума сошел? товарищ Промщик, крокодил летает? ты что, с ума сошел? солдат а товарищ генерал сказал, что это бывает, ну не зехонько, не захонька. вот так и здесь, да и я понимаю конечно Шаманова который в Ульяновской области на чуде там десантники все бедные взрывались там на этих полях теперь вот он в... шурует в Госдуме и придумывает день патриотизма я бы с удовольствием чтобы они приняли такой закон хотел чтобы называть это день идиотизма это же очень красиво день идиотизма такой вот момент. Но обязательно нужно создать все-таки Всероссийское общество тупых и да. обратиться в Минкульт да. с просьбой организовать Всероссийский день идиотизма. А Конюхов вызвал переполох, сбросив газовый баллон на учебный центр ФСБ. Такой вот он весельчак. Тут, тут мне написали, мальцев цикло Засал побазарить с мопсом Вот представляете Это, это тот, который Это да, это Мопс на меня На в набережной напал А я с ним разговаривать не стал Я его погладил, почесал залпом Не стал разговаривать, потому что он мопс Ну о чем с ним можно разговаривать С собакой, да? Помнишь, как этот Швондер говорил Говорит, он занял 10 рублей Говорит, на книжке собака и не отдал собак а о чем можно говорить ну вы что приколывается вот с конюхов можно поговорить он вышел да. переполох сбросив газовый баллон на учебник конюхов он этот на воздушном шаре володь на воздушном шаре на полным воздухом он это, установил рекорд да. Да, то есть наполнен горячим воздухом. Он вылетал откуда-то с Ярославской области и в Саратской области установил рекорд. Так что Конюхов наш. Да, Конюхов причем приземлиться наш, да. он должен был на месте приземления Гагарина, приземлиться на месте приземления ну? в Ингельском районе. Но что-то пошло не так и унесло его аж в Красный Кут. Ну, понятно. Ну, он приземлился на месте да. приземления Титова. Да, Какая да, разница? Да. В общем-то, да, что-то прошло не так, унесло в Красный Кут. Ну, там нормально, там хорошо, там было Качинское училище во время войны, вот, и, ну да, напугал, он там каких-то ФСБшников сбросил газовый баллон, они уж думали атомную бомбу кинули на них, а тут всего лишь Конюхов и всего лишь газовый баллон. Это же сбрасывали, да, в, во времена Великой Отечественной войны пустые... Там, бочки, бочки с дыри, дырявые. дырявые. Люди сходили с ума, с ума которые да. пережили а, атаку, вот. серьезную бомбардировку, да. а то они сходили с ума, когда летел дырявая бочка, она визжала, свистела и так далее. Ну, вот э, многие не знают, а вот э, съемки времен Второй мировой войны, когда э, юнкерсы 87-й, которые назывались «Штука», вот а, они пикируют, пикирующие бомбардировщики, и такой вау, вау, вау, вау, звук. Это же не звук самолета. Высоцкого там стабилизатор поет мир вашему дому. Это не стабилизатор поет. Это специальные ревуны ставят, и тормозные решетки, открытые тормозные решетки дают такой звук. Это, это специально. Фактически можно это, можно да. было бы убрать, и этого звука могло бы не быть. Вот самолет обычно летит, у него также работают стабилизаторы, но показывают, раз сбили самолет, и он, он начинает орать, и типа, под что он орет, он не живой же, в конце концов. Да? А вот Путин тоже непонятно живой или посетил Третьяковскую галерею. Да, Третьяковскую галерею пришел посмотреть на а, эти то, что с Ватикана прислали, на произведение искусства с Ватикана. Сразу вспоминается анекдот про Леню Брежнева. Вот, вот тоже Лень Брежнев посещал в таком же состоянии, как сейчас Путин, Третьяковку, и вот Лень приходит, его раз, ведут, ведут и, и там. Остановился перед картиной, смотрит. Ему Говорит, Иван Грозный убивает своего сына. Иван Грозный убивает своего сына. Хорошая картина. Раз там дальше идут. Там «Московский дворик». Хорошая картина «Московский дворик». Поленов. Хороший художник Поленов. Ну, дальше идут, подходят, там такое чудо сидит. Ему демон. <сос> Хорошая картина демон. Ему Врубель. <сос> Хорошая картина демон. Ему врубель. <сос> Хорошая картина демон и недорогая. <сос> <сос> <сос> <сос> <сос> вот. Вот это вот, э, э, э, так скажем, я думаю, что Путин там сейчас находится в том же состоянии, про который рассказывает этот анекдот, но не, э, я думаю, что Леонид Ильич в реале находился в лучшем состоянии, чем сейчас Володь находится. И страна наша точно находилась в лучшем состоянии. Да. Россию попросили отказаться от чемпионата мира по биатлону, но это устаревшая информация. Уже в общем всех там загнули и сказали, что не будет никакого чемпионата. Как? В смысле? В прямом, ну, федерация биатлона, я так понимаю, приняла обращение других стран, которые, в общем-то, ратовали за то, чтобы отказать России в проведении в чемпионата, и все, его не будет ну я так понимаю, что там решение будет приниматься ну в общем не будет, давайте просто смиримся что не будет Мальцев Мопс онлайн транслирует. Да чего мы бежали. Собаки людей умеют транслировать онлайн. Потрясающая вещь вообще. Как в том анекдоте, помнишь про собак, когда сидят, человек приходит, как он в гости смотрит, а он сидит со своим псом в карты, играет. Он говорит, хераси, ты делаешь? он говорит, в покер играет. О, какая у тебя умная собака, да дур, дуры, и когда хорошая карта приходит, она хвостом виляет, так что передать этому придурку, чтобы хвостом не вилял. В МИТ России назвали Румынию угрозой. Да, видишь, такая угроза. И этот представитель Александр Бацан-Харченко, такой представитель МИД, сказал, что вот они там вяжутся с НАТО, поэтому они угрозы. Да не поэтому угрозы. Представляешь, как напугала активность в Румынии. Народа активность. Они так обоссались. Скажут, у нас сейчас такое, сейчас возьмут моду.